Всем привет! Каждый знает, что Вселенная – это безграничное пространство, наполненное огромным количеством галактик и скоплений, масштаб которой мы даже не можем представить у себя в голове. Однако каждое тело во Вселенной имеет свой характерный звук и излучает сверхдлинные радиоволны, частоту которых можно сравнить с частотой воздушных колебаний. Но так как в космосе царит вакуум, человек не может услышать эти звуки, потому что его органы слуха способны принимать только акустические колебания воздуха. Но ученые нашли выход из этой ситуации. Они принимают эти сигналы на специальный передатчик и преобразовывают их на динамик что и позволяет нам услышать звуки космоса. В этом видео вы узнаете, какие звуки издают планеты нашей Солнечной системы, а также пролетающие кометы и даже сам личный путь. Солнце – это звезда, без которой жизнь на нашей планете была бы невозможной. Сложно представить, что она в 109 раз больше, чем наша планета, а ее масса составляет почти 99,9% от суммарной массы всей Солнечной системы. Благодаря космическому аппарату SOHO, теперь мы можем не только видеть Солнце, но и слышать его. Меркурий является самой ближайшей планетой к Солнцу, и когда слышишь его звуки, кажется, что он мучается от жары. Вторая по счету планета Венера названа в честь древнегреческой богини любви, но издает она весьма нелюбвеобильные звуки. Земля, точно так же, как и другие планеты, способна издавать свой характерный звук. Обидно только то, что мы на ней живем, а вот постоянно слышать ее пение не можем. Пролетающие мимо кометы, за которыми любят все наблюдать, также имеют свой звук. И даже северное сияние издает свое звучание. Марс чем-то похож на нашу родную Землю. Не зря его выбрали первым для колонизации. Если хотите узнать, как человечество будет заселять Красную планету, пишите в комментариях, и я сделаю об этом отдельный ролик. Хоть Марс и назван в честь древнегреческого бога войны, звуки он издает вполне миролюбивые. Юпитер – это самая большая планета в нашей Солнечной системе. Этот газовый гигант излучает такие сильные радиоволны, что даже космические аппараты стараются облететь его стороной, чтобы избежать поломок. Но все же ученым удалось записать его звук. Да! Выкуси, блядь! Сатурн также является газовым гигантом, который способен изменять свой цвет. Ученые предполагают, что это явление вызвано сменой времен года. Но и знаменитые кольца Сатурна также издают свои звуки. Следующий на очереди ледяной гигант. Уран уникален тем, что вращается он не так, как все остальные планеты в нашей Солнечной системе. Его ось вращения наклонена на 97 градусов, и из-за этого он постоянно повернут одним из полюсов к Солнцу. Так же, как и у Сатурна, кольца Урана также издают свой уникальный звук. Нептун ⁇ это самая дальняя планета от Солнца на которой бушуют ветра со скоростью 583 метра в секунду. и за своей удаленности это самая холодная планета в нашей Солнечной системе. Хоть Плутон и был вычеркнут из официального списка планет, он также издает свой звук. Черные дыры это самое загадочное тело во вселенной, вызывающее у ученых множество споров и разногласий. Их сила гравитации настолько велика, что даже солнечный свет гаснет в ее объятиях. Но еще одним интересным объектом является пульсар, который образуется в результате взрыва сверхновой звезды и вращается до 60 раз в секунду. Ну и напоследок я предлагаю вам послушать звук нашей галактики, который похож на мелодию.